Они прячутся за маской счастья. Возможно, наиболее распространенной привычкой среди людей со скрытой депрессией является постоянное ношение маски счастья. Они могут чрезмерно компенсировать депрессию, пытаясь изобразить благополучие. Важно помнить, что если вам кажется, что кто-то счастлив, это не всегда означает, что в действительности он также беззаботен. Второе. Они перфекционисты. Действительно ли они строги к себе? Зачастую люди со скрытой депрессией ставят перед собой очень высокие требования. В результате они могут чувствовать внутреннее давление, заставляющее их скрывать любые недостатки и создавать идеальный образ себя для других. Из-за этого у них может быть тенденция добиваться всего, не откидывая занавески, чтобы показать, сколько усилий они приложили и какие шрамы получили при этом. Номер три. Они часто поглощают энергию других людей. Легко ли им сопереживать другим? Люди с высокоразвитой эмоциональной интуицией склонны к поглощению чужой энергии то, насколько сильно они чувствуют эмоции, может выражаться в более глубоком понимании других людей и их чувств. Благодаря этому они часто обладают повышенным чувством эмпатии. Зачастую одного восприятия печали других достаточно, чтобы и самим стало грустно. Номер четыре. Они часто проводят время в одиночестве. Замечали ли вы, что они очень чувствительны к внешним раздражителям? Иногда люди со скрытой депрессией могут быть сверхчувствительны к окружающему миру и обстановке, так как у них высоконастроенный мозг. Им может быть трудно жить в постоянном потоке мыслей и шума, проносящихся в их голове. Поэтому вы можете обнаружить, что им нужно побыть в одиночестве и вдали от людей, чтобы восстановить свои силы. Номер пять. Они легкомысленны, когда их спрашивают об их благополучии. Они быстро меняют тему разговора, когда вы спрашиваете их о самочувствии. Хотя это хорошо обращаться к людям, о которых вы беспокоитесь. Иногда люди со скрытой депрессией могут продолжать отрицать свое состояние в вашем присутствии. Вместо этого вы можете заметить, что они часто предаются самоуничижению или не уделяют должного внимания собственному здоровью и безопасности. Номер шесть. У них есть склонность к искусству. Люди со скрытой депрессией могут найти выход своим эмоциям в искусстве, которое они создают, или в музыке, которую они сочиняют. Эмоциональные переживания могут помочь им возвысить свое ремесло. Но как бы ни было полезно направлять страдания и переживания, которые они испытывают, через творчество, также очень важно, чтобы они обращались за помощью, когда она им нужна. Номер 7. Тонкие крики о помощи. Проявляли ли они тонкие признаки того, что хотят получить помощь? Сначала эти крики могут быть незаметны, но если вы будете внимательны, то сможете заметить небольшие несоответствия в их распорядке дня. Возможно, они стали постоянно прогуливать уроки или школу, или пренебрегают своими любимыми хобби. Номер восемь. Они понимают, как заниматься самолечением. Люди со скрытой депрессией, возможно, привыкли к ответственности за поддержание собственного здоровья. Это означает, что они знают, какие занятия могут принести им утешение и комфорт, какие продукты и лекарства им следует употреблять, чтобы получить химическую подпитку. И номер девять. Они склонны к рискованному поведению. Все мы находим способы справиться со стрессами повседневной жизни. Но иногда люди со скрытой депрессией могут обратиться к эскопизму или рискованным занятиям, таким как азартные игры или выпивка, чтобы избежать столкновения со своими эмоциями. Медитация, физические упражнения или увлекательные хобби часто могут служить здоровой альтернативой этим нездоровым тенденциям. А вы замечаете какие-либо из этих привычек у своих друзей, родственников или знакомых? Поскольку людей с депрессией нельзя разделить на группы по тем или иным общим признакам, не забывайте подходить к каждому отдельному случаю непредвзято и деликатно. Просто протянуть руку помощи и узнать, как дела. Это два самых эффективных действия, которые вы можете предпринять. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео.